Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанюров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про страх упасть в обморок и потерять сознание. Я вам расскажу полностью, что это, как это возникает и что с этим делать. Но в первую очередь давайте определимся. Потому что есть два страха упасть в обморок. И они разные, и с ними надо работать по-разному. Первый страх – Начинается тогда, когда вы только собираетесь куда-то идти, где-то находиться, где-то оставаться один. То есть здесь э, вы боитесь за то, что у вас произойдет потеря сознания или обморок, например, на улице. Э, событие здесь такое. Подумал пойти на улицу. Это ваш план, что вы хотите реализовать. Это пункт А. И для тех, кто не знает работу по АБЦ схеме, посмотрите на моем канале другие видео. Б. А вдруг я упаду в обморок, С. Тревога. Вот так вот мы зафиксировали это по АБЦ схеме. Подумал пойти на улицу, Б. А вдруг упаду в обморок, С. Тревога. То есть человек, только планируя выйти на улицу, уже предполагает, что у него там будет обморок и потеря сознания. Из-за того, что он видит всего два варианта. Когда выходит на улицу, либо он в обморок упадет, либо не упадет. У него возникает такой сильный страх из-за сильной уверенности, что вероятность есть большая, что он упадет в обморок. И, соответственно, он уже испытывает страх Именно из-за того, что видите, всего два варианта Решением здесь является Расписать все другие возможные варианты Что вы будете ощущать в голове да? То есть, что произойдет с Вашей головой, ведь вы можете испытывать Головокружение Туман в голове, дискомфорт в голове Тяжесть в голове и много других вариантов И ваша задача расписать Также, допустим, легкость в голове Ясность зрения И так далее, или неясность зрения То есть Какие есть варианты в вопросе направления голокужения и обморока? Как вы можете себя чувствовать, находясь на улице? Когда вы будете видеть все варианты от плохого до хорошего, ваша уверенность начинает равномерно между ними распределяться. Таким образом снижается уверенность, что... Случится обморок именно, и вы спокойнее относитесь к тому, чтобы выйти на улицу или касаться где-то в помещении и так далее. Когда же вы оказываетесь на улице, в итоге у вас, допустим, происходит сильное или среднее головокружение периодически, или просто дискомфорт в голове все время. Это промежуточный вариант, нехороший, плохой. Это позволяет вам в следующий раз создать позитивное подкрепление. То есть, если у меня был дискомфорт в голове, то более вероятно, что в этот раз снова он появится. То есть, не обморок, а именно дискомфорт в голове. Дискомфорт в голове меня меньше пугает, поэтому я изначально спокойнее отношусь к плану пойти на улицу. То есть, это мы сейчас расписали первый вариант, когда вы только собираетесь куда-то идти. Второй момент – это момент когда вы уже сейчас считаете, что можете упасть в обморок. Это уже второй страх. Когда вы прямо сейчас считаете, что вы можете прямо сейчас упасть в обморок и потерять сознание, то это паническая атака. Потому что вы боитесь своего уже состояния, вызванного страха. Например, у вас возник на что-то страх. Вот Вы просто идете на улице и вы о чем-то подумали, вспомнили, и возник страх. Страх спровоцировал у вас головокружение. И вот как только он спровоцировал сильное головокружение или в принципе головокружение, вы тут же испугались, что а вдруг это у меня начало обморока. И отсюда сделали вывод, что вы прямо сейчас можете в этот обморок упасть. И в этом случае страх усиливает головокружение, после того, как головокружение усилилось, еще больше страх, и вы все вот-вот-вот, вот-вот я сейчас и шлепнусь в обморок. Но при этом в обморок вы не падаете. Вот здесь нужно понимать, что совершенно есть другой подход. Когда вы считаете, что вы можете упасть в обморок прямо, вот прямо сейчас то это паническая атака, это значит, что вам нужно правильно воспринимать свои симптомы, которые сейчас возникают. Дело в том, что у вас на фоне страха возникает следующий набор симптомов: слабость в ногах, головокружение, неясное зрение, туннельное зрение, шум в ушах, соответственно, сдавленность в голове, э ну и может там бросать в пот, пересыхать во рту, то есть такие. И вот на основе этих симптомов вы считаете, что это и есть начало обморока, то есть, что это сейчас приведет к потере сознания. И поэтому вы боитесь, что прямо сейчас это произойдет. Но вы ни разу сознание не потеряли в этом состоянии. Почему? Вы думаете, что повезло, но на самом деле принцип заключается в том, что это состояние всего лишь симптомы страха в теле, и они не являются симптомами обморока, а значит к обмороку привести не способны. И как бы парадоксально это ни звучало, чтобы перестать бояться своих симптомов, вам нужно научиться просто отделять. Симптомы, вызванные страхом. Для этого изучить вопрос, как страх возникает, какие симптомы вызывает. Это много видео тоже есть на канале. И второе, это найти информацию про обмор, Как он возникает, по каким симптомам происходит, по каким причинам происходит. И тогда вы сможете увидеть что ваши симптомы, вызванные страхом, и симптомы обморока, они отличаются друг от друга, а значит, одни не приводят к другим. То есть, симптомы страха к симптомам обморока не приводят. А то, что вы чувствуете во время страха, это не симптомы обморока, как вы думали, а всего лишь симптомы страха, которые к обмороку никогда привести не могут. Как только вы в этом убедитесь, то есть, Отделите симптомы обморока от симптомов страха, вы тут же перестанете бояться своих состояний, что это сейчас э, такое последствие с вами случится. И соответственно, когда уже в следующий раз у вас, например, возник страх, он спровоцировал симптомы, тот же самый набор головокружения, сдавленность в голове, нечеткое зрение, там, сухость во рту бросает в жар, слабость в ногах вы уже не будете считать, что прямо сейчас можете упасть в обморок. И соответственно не будет вторичного страха, который эти симптомы усилит и доведет вас до паники. Вот если мы говорим о работе в этом четко направлении, то мы можем выделить во-первых два страха. Работать с ними нужно по-разному, но в первую очередь я хочу вас, вам объяснить, что если у вас возникают переживания за то, что вы упадете в обморок, в большинстве случаев это связано со страхом за свое собственное здоровье, это говорит о том, что у вас уже есть повышенная тревожность, она связана с большим количеством тревожных событий в вашей жизни. И для того, чтобы вы просто не сменили страх упасть в обморок на какой-то другой страх, да, ваша задача снижать свой общий уровень тревожности. Для этого нужно прорабатывать все тревожные события, фиксировать их, менять к ним восприятие. Как это делается, тоже есть много видео на моем канале. Поэтому... Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, будет очень много интересного и полезного для вас контента. И, соответственно, если есть еще вопросы, пишите, потому что вот это видео я снял с, в результате того, что человек написал про страх упасть в обморок, и, соответственно, это мой ему видеоответ на его комментарий. Поэтому, если вы хотите увидеть видео на вас интересующую тему, Просто напишите свой вопрос в комментариях, если это актуально, я обязательно сниму на это видео. Большое спасибо за внимание, всем пока.